Если вы нахмуритесь, выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денек, Пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе незнакомый Встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг осенется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас любимой вдруг просорил случай, часто тот, кто любит, ссорится за зря. Вы глаза друг другу Поглядите лучше, Лучше всяких слов Порою взгляды говорят. И улыбка Без сомнения Вдруг коснется Ваших глаз. И хорошее Настроение Не покинет Больше вас. Если кто-то другом Счастье И поступок этот в сердце к вам проник, Вспомните, как много есть людей хороших, Их у нас гораздо больше вспомните брони, И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение. И я, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас.